Дорогие друзья, ну что же, анонсированный обещанный разговор про коронавирус с моим другом, частным врачом, Артемом Фесиком. Привет, дорогой Артем, спасибо, что пришел на этот разговор. Ну и так как в интернете огромное количество всяких фейков, ну как, собственно, всегда и бывает, Конечно. да? И нужен человек, который все-таки профессионально ответит на вопросы, и там, где не знает, честно скажет, что не знает, да. а там, где понимает, честно скажет, что понимает. Ну, вчера, например, был э, фейк, который меня полностью развел. Пришла моя супруга и показала, что Рошай, э, он изображен, изображен Рошай, и то, как он наговаривает на, э, как бы на фоне его лица неподвижного, он говорит вроде как его голосом, что вот разрежьте чеснок, разрежьте на мелкие кусочки, принимайте его обязательно утром на и запивайте теплой горячей водой. Вот. И я, ну, а мне что? Я, я так люблю чеснок, мне это так понравилось. Я говорю, Круто, вот-вот-вот. Раша говорит, чеснок. А я так люблю чеснок. Марина говорит, глотасин, говорит. А кроме того, говорит Марина, там непонятно, потому что его лицо не двигается. Ну и выяснилось, что это фейк, правильно? Ведь? Да, полный. Полный фейк оказался. Абсолютно. Так. Вот. То есть, как бы, чеснок от коронавируса, увы, видимо, не защищает, да, ну или не больше, чем вообще от любых инфекций. Я... Чеснок вообще, я люблю чеснок. Мне всегда кажется, что он меня защищает. Я думаю, хуже он не сделает. И если тебе это нравится, то, я думаю, стоит его употреблять. Потому что мы с тобой, помнишь, вчера полемизировали по поводу того, что если какие-то паттерны и какие-то поведенческие аспекты тебе нравятся и которые помогают тебе, это хорошо, это не есть плохо. И опять же, помнишь, про «У меня папа»? А, да-да-да. Как раз да, то, что да, аспекты доказательности, они ну, специфичны, мягко говоря. Но если какие-то опять же паттерны поведения э, помогают людям, это неплохо, это же хорошо. Да, то есть э, ну я сейчас, сейчас если мы будем про гомеопатию, тут будет халева да, да, вечный. Мы, мы, мы поэтому зоны. сегодня мы про коронавирус. Вот но вообще да, я, я, я понимаю. То есть я, я, главная идея под вот, медицины да, что если что-то тебе помогает, и ты это понимаешь. Ну кто кто, они такие, чтобы говорить, что говоришь, что ты это не использует. Да, да, да, здесь он. знаешь, главный ага. аспект в том, что у нас очень много ученых и очень много людей, которые очень любят метаанализы, статистические анализы, разные обзоры и тому подобное. При этом они не совсем понимают, что такое мета-анализ, что такое выборка, они не понимают, что такое ритроэтио и тому подобное, да? Они просто читают вывод статьи, то есть компиляция, все, что было, да, сам, скажем так, да? И верят в это слепо. Критического мышления нету, но медицина – же про то, что лечить не какие-то статистические данные, а лечить человека и относиться к человеку комплексно. И если что-то ему помогает, и что-то его поможет, и вылечит его, это прекрасно. Неважно, что это. Ну да, да. Да, ну ладно, про, про я, если у нас останется время, э, я, мы и проговорим, да, да. Про, про гомеопатию тоже, потому что, ну и не только про гомеопатию, там, э, про, про осливую мочу, которую якобы пьют. Ну ладно, но сейчас, конечно, про коронавирус. Да, конечно. Значит, смотри, вот я отрел текст. Каковы ваши шансы непреднамеренно причинить смерть от COVID-19 кому-то в вашем окружении? Текст американский, очень простой, разъяснительный. Я вывел жилого в интернете, попросил перевести. Mm -hmm. Спасибо ребятам, все сразу перевели, прям все, целиком. Ну вот, значит, текст содержит э, очень умозрительные оценки, что типа, предположим, что вот здесь один процент от населения такой, и в вашем штате население такое, mm -hmm. значит, вероятность, значит, количество людей, которые там заражены, такое. То же самое про смерть. По поводу передачи. Тоже никак вот в этом тексте нигде не учитывается специфика социальных как бы, контактов, контактов, конечно, связи и то, как вот, передается, mm -hmm. вот скажем, быстро поздоровья за руку, mm -hmm. это передается через это, с какой вероятностью это передается через это, э, с маленькой или высокой, с какой вероятностью передать через два метра, с какой вероятностью подышать, передать, с какой вероятностью, что мы едим вот, как бы из одной тарелки. Это передается. Mm -hmm. Вот эти все вопросы здесь напрочь не освещаются. Здесь очень простые вычисления, которые может сделать любой пятиклассник. Зато заключение очень категоричное. Заключение. Вот почему нужно как можно скорее закрыть школы, отменить конференции и церковные службы. И заставить людей работать из дома. То есть, как мне кажется, это портрет 21 века. Да, я согласен с тобой. Идет такая простейшая математика, которую может произвести каждый. Угу. Она не, ни на что, совершенно не реагирует на серьезные сложные вопросы, которые вокруг нее. А, но зато вывод ее категоричен, и потом ученые скажут, математики доказали. Вот по этому поводу а, мой друг, а, который занимался безопасностью, ну правда другого рода, а, вот он сам безопасник. Mm -hmm. Вопрос оценки рисков простыми не бывают никогда, особенно с инфекционными заболеваниями. Составители мат модели эпидемии не зря хлеб едят, на чистой математике тут не выедешь. Банально вопросы о релевантности выборки моментально поднимаются. Я занимался более простой темой радиационных рисков. Но без биологов наш труд не имел бы смысла. Какую дозовую нагрузку считать опасной, как влияет дата, и еще примерно тысяча начальных условий. И вот это все здесь, вот в этом тексте, который распространился сейчас по всему миру очень быстро, безусловно. И у меня в фейсбуке, он, я, я даже послужил его распространению. Поэтому сейчас я хочу к нему вот вернуться. Что он чрезвычайно поверхностный, зато выводы очень сильные. Радикальные. Радикальные, да. То есть я ну там понимаю, что, скажем, в школы, но все-таки школы и конференции ⁇ это вещь светская. Вот в школах и конференциях там как бы живут люди, они занимаются той деятельностью, которая связана с нашим миром. Болезнь ⁇ это тоже что-то про наш мир. Ну, как бы, грубо говоря, ну да, болезнь, конечно, Божье посещение. Но все-таки, когда мы говорим, как от нее уберечься, как там снизить шансы, это тоже светский разговор. А вывод делается, что надо закрыть церковные службы, запретить, прекратить их, да. Но для людей, ну, вот я сейчас говорю про людей вот церковленных. Сейчас я там убежденным атеистом, можно просто промотать следующие несколько минут. Я обращаюсь к церковленным людям. А, получается, что мы, как бы мы, мы туда приходим, на самом деле мы же приходим туда не выполнить ритуал. Мы приходим туда потому, что ну, с нашей точки зрения, наше воззрение, в том, что есть Бог, Он нас там ждет. Mm -hmm. И мы приходим с ним общаться, и вдруг мы заявляем: Господи, ты знаешь, мы тебе не доверяем мы на всякий случай наденем маски, мы тебе не очень доверяем, причищаться мы будем из отдельных ложечек, и вообще мы тебе не доверяем, мы церкви пока закроем, ты знаешь, прости, мы к тебе пока ходить не будем, ну как в Италии, да, то есть, ну если строго говорить, можно ходить в церковь, но нет мест в Италии, да, вот, и как бы для человека очень глубоко верующего, у меня есть друг, он говорит, ну это просто конец, да, апокалипсис вот, то, что сейчас происходит, это конец, потому что мы боимся, мы как бы оказались слабы при любых эпидемиях, чумы, чего угодно люди ходили в храм, потому что он спасал да? люди знали, что он их спасет священники ну, как бы молились за то, чтобы болезнь отступила а сегодня мы вообще на это не смотрим говорим только, что как рискованно быть со всеми вместе с службы, давайте оденем этот самый но я не могу сказать, что эта точка зрения единственно правильная потому что есть и другие православные друзья, которые говорят Давайте на два месяца примем элементарные меры и не будем рефлексировать. Вот Что ты скажешь? Ты как врач и как в общем верующий в общем человек. Да, так и есть. Я не настолько глубоко погружен в религию, но я, можно сказать, стремлюсь к этому. У меня глубоко верующая семья и мы старшие родственники, скажем так, и я искренне пытаюсь понять это, осознать. То есть, все-таки у меня научные методы познания и... Рефлексия, диалектика и так далее. Mm -hmm. uh, про то, что ты сказал. Безусловно, вера, наверное, самое важное, что и жизнь человека, потому что без этого мы просто потеряем себя. Uh, но uh, мы имеем место с uh, действительно специфичной uh, инфекцией, пандемией, как мы уже поняли по данным ВОЗ. И uh, причастие, это правильно, вот, как сказал, причастие, из ложечки и так далее. Стоит ли этого избегать и стоит ли бояться? Это дискутабельный вопрос. Мое личное мнение, что э, каждому поверил его, и э, истинно верующий человек, наверное, э, всегда сможет найти связь с Господом э, в любой ситуации и э, в любом положении дел. Было много разных эпидемий, было много разных в течение истории человечества проблем, безусловно, храмы и так далее помогает людям благостно, но стоит, наверное, прислушаться к базовым элементам э, гигиены и медицины, mm -hmm. которые говорят о том, что все-таки расстояние определенно должно быть, как мы с тобой беседовали, да? Так. Примерно метр между людьми, примерно, опять же, мытье рук, и ежели есть риск того, что человек может заразиться, а он может, и, как мы понимаем, выборка, которая страдает максимально, это старшая возрастная группа, 70-80 лет. В храм, как мы понимаем, молодежь, слава богу, стала ходить, находят и взрослые люди. И вот как мы тоже сейчас по пути прообсудим, что молодежь, как раз, может быть, распространителем этой заразы, инфекции, да, может быть, стоит поберечься. Я бы все-таки с точки зрения медицины рекомендовал воздержаться на определенный период времени и ни в коем случае не закрыть. Все это, это бред. Это уникальный бред. А стоит ли как-то минимизировать? Наверное, стоит. На этап вот этой эпидемии, на период этого вмешательства. Почему? Просто банально, чтобы сохранить жизнь человека. Потому что риски определенные есть. Стоит да. это понимать? Не могу сказать, что мое мнение сто процентов правильное. Нет. Оно опять же дискутабельное. Я уверен, что много господ у тебя на канале напишет их мнение. И мы оценим их, посмотрим, конечно же. Ну, там, к сожалению, в интернете большинство, кто комментирует, вот нормальные, ну, люди комментируют, ну, меньше, чем ненормальные. Угу, и угу, да. это факт. То есть, я уверен, что там 90% моих подписчиков это нормальные люди. Но вот хейтерские комментарии, конечно, оставляют не они. В общем, и какой, если к подвести, воздержаться стоит и стоит именно в самый острый период. Все остальные моменты, позволь наглый пример привести, вчера был в центре, был прекрасный концерт с в заряде и выставка Дарьи Манежа. Очередь, очередь людей, все знают про коронавирус, все знают очередь, люди стоят друг к другу, плотно не в затылок дышат. Но... Но стоит ли закрывать храм, если на улице вот так стоят? Да, то есть, в последнюю да, очередь, да, да, да, да, я вот так да, я так, сказал, значит, если вы не ходите в храм, значит, вы не да. ходите никуда. Другой вопрос, стоит да, э, разливухи рядом с пятерочками, где тоже люди вот так вот друг другу, наверное, стоит начать что да, мне кажется. Да, вот, вот, вот, то есть, давайте договоримся, если вот кто-то решил, что он больше не будет ходить на службу, потому что боится, он уже никуда не будет ходить. Не ну, на концерты, да, не в транспорт. не было, Да, до... то есть, если действительно человек думает, что он, он слаб немножко, ну, понятно, что любые лечения слабые. Mm -hmm. Сегодня человек вообще скажет, меня Господь вылечит, а если нет, я пойду на небо. Но если, если человек слаб, то, по крайней мере, в остальном тоже тогда не надо. То есть, не надо только в церковь не ходить, а в остальные места ходить. Это полный абсурд. Понятно. Но ну, я, я вот для себя решил, что я буду жить так, как я живел. То есть, я и буду... мне кажется, это правильно. Да, то есть, да. если ты чувствуешь если себя здоровым временем, все в порядке, с твоим телом нормальным, а ты, насколько я знаю, не куришь и алкоголь не особо употребляешь, вообще я не как и я, не курю и не пью, то, мне кажется, проблем у нас с тобой не Нет. может быть. Хотя, опять же, хейтеры сейчас напишут много всего интересного. Ну, что мы передадим нашим конечно, конечно. родственникам. И еще момент один. Ты же знаешь про эффект плацебо Да, да, да. да эффект ноцедо? Да, я а, знаю, знаю я. я знаю, то есть, да. если ты совершенно точно уверен, что на тебя что-то не подействует, то оно и не подействует. Ну, да? может ну, быть, так примерно так, да, или ты, если на 100% уверен, что что-то негативно на тебя повлияет, то оно и повлияет. Да, вот, а на этом, кстати, основывается, почему люди с суеверия... Уверенностью... Ну, как бы почему суеверие. Людей... очень примитивно, на самом деле там гораздо глубже, но это как бы базово на данный Да, да, уровня. да. То есть суеверия могут быть серьезными для тех людей, кто не а, ждет. А, сейчас, опять, это вот эти да, два Кстати, эти два эффекта ведь совершенно не изучены, да? Это... более чем Вот второй эффект. И про это очень интересные люди в интернете. Благо, в Facebook не только халивары бывают, да. но и я не буду рекламировать книги определенные и фамилии, но есть люди, которые действительно занимаются онкологией, и есть люди, которые занимаются какими-то исследованиями, направленными на лекарства, на фармбизнес и так далее, именно с аспектом того, что не всегда фармбизнес и лекарства, это хорошо <с и filho> Ну да, ну да, понятно. Так, так, хорошо, с этим понятно, то есть, ну как бы здесь вопрос да, однозначно гульных Тут самое важное, чтобы не было огульных ответов. Вот Подпадите и закройте этим ганом церковь. Наконец, ха-хам да? и И критическое решение. Всегда я нужно все с критикой воспринимать и проверять. Вот опять же, про Рошаля, да, или про других. Я кажу, что мне не было даже идеи, что это может быть не так, потому что мой любимый чеснок. Да, понятно, да. Так, да, значит, это, это, это да. Вот, вот тут история, да. 1753 год. Так, это Амросий был э, Херотонисан Воепископа э, э, переслал из Залесквы и Дмитровского составления в должности Архимандрида Новосалимского монастыря до окончательного становления обителей. 7 марта 1961 года переводил на Царскую Понскую кафедру Крутистская и Можайская 1964. Так, э, жизнь его жизнь, жизнь, жизнь. Так. Э, вот. Э, 16 сентября 71 года, 1771 года был убит Донской, в монастыре Донской иконы Божьей Матери в Москве во время чумного бунта, в одной из версий за то, что распорядился опечатать кружку у чудотворной Боголюбской иконы Божьей Матери для потребления денег на богоугодные дела, а возмущенная толпа обвинила его в намерении ограбить казну Богородицы. По другим за то, что в ввиду эпидемии намеревался убрать чудотворный Боголюбский образ. Вокруг которого собирался народ. Вот. То есть раньше тоже были такие конфликты, да. вокруг того. Но, но, но, но, вот как говорит мой друг Андрей, угу. говорит: Ну как же можно путать вот эту вот страшную эпидемию чумы, от буквально все подряд валились, да. с коронавирусом? И, кстати, вот, возвращаясь к нему, я хочу вот тебя спросить о следующем: да? а вот в этой математической, скажем так, брошюрке. Вот в этой американской брошюрке, mm -hmm. эти все вычисления, предположим, я заменяю коронавирус на обычный грипп в период его серьезных эпидемий. Ну, вот в период, не знаю, ну, какие-то вот бывают же моменты, когда грипп oh, сильно okay. активируется. А вот если я проведу те же расчеты с теми же цифрами, те теми же вот умозрительными оценками, с учетом того, что я слышал, что 30 тысяч человек год в Америке умирают от гриппа, если я не ошибаюсь. От осложнение, скорее всего. Осложнение от гриппа, да? да. да? конечно, да. От, да? Да. То есть, да. вот, если я пересчитаю на грипп, и окажется ли, что нам вообще навсегда нужно все закрыть? Я полагаю, Окажется. Я более чем уверен, потому что, опять же, та, те данные, та экстраполяция данных, которые мы видим в интернете, опять же, не факт, что это верифицированные данные, не факт, что это ВОЗ, опять же, более-менее мы можем доверять. Потому что если не воз, то ну, вообще страшно жить, кому-то да, можно доверять. Эм, да. Я думаю, ты прав, что если мы посчитаем грипп и какие-то сезоны оруи, то будет гораздо все, может быть даже и хуже. А если мы возьмем ВИЧ, СПИД, если мы возьмем, опять же, немножко другие вещи, такие как голод, бедность. И там подобное, Но голода-бедность не передается при контактах. Да, и, слава тебе Господу, что это не передается, но. ВИЧ спид передается при таких контактах, о которых мы не хотим здесь говорить. Да, То есть тоже, тоже понятно, как себя защитить. Да, да, А вот в случае с гриппом все-таки все очень похоже да, на коронавирус. Абсолютно. Что? Абсолютно. Совершенно Понимаешь. не надо, как себя защитить. Да. Да что, полная изоляция, же? Ну, мы не хотим этого, ну что за жизнь будет, мы Нет. можем провести жизнь в Мы, мы да? все-таки знаем, да. как себя защитить, да, что знает. Это что? Мытье. Мытье рук, да, да Это собой. правда, да. и это работает. Изоляция в каком формате, если кто-то чихает, кашляет? Масочка. Но не тому человеку, который хочет защититься от этого. Потому что толку от маски для такого человека, который хочет защититься? О, это важные слова. Нет. Маска тому, кто чихает. Конечно же. Маска для того, чтобы не распространять. То есть, Нет. если человек сознательный, осознанный, чтобы не сдержать других людей, он эту маску. Если ты хочешь защититься от этого всего, я думаю, здесь нужен какой-то специальный костюм химзащиты, защиты, я полагаю. Чтобы Все понятно. От этого... А вот это, кстати, не вот, э вот это да. важно, да. У в маске думать, может быть, думать, что защищает себя. А может быть, они сознательные люди и пытаются защитить других, да? а, Смею предположить, не более того, не видел выборок. А -а -а, да. Если тебе нужно пройти через строй людей в течение пяти секунд, которые все на тебя чихают, если ты надеешь маску и закроешь лицо руками, то, наверное, тебе как-то гипотетически будет лучше. А потом У -у -у. ты дезинфицируешь руки и маску. Ну, это пять секунд. Да. да просто временная какая-то такая... Все понятно, все понятно. В общем, маска так умеренная. Ну, то есть, если ты болеешь, то она защитит других. Да. Вот это факт, да, да? Да, конечно. Ага. Да, ну вот, да. Тут, так сказать... Э -э а мытью рук защитить, я не шучу, это действительно на сайте ВОЗ, позволит такую наглость, да, не реклама рекламу ВОЗ, есть прекрасная инструкция, как мыть руки. Она, по-моему, из 25 шагов. То есть это, и это действительно работает. И да, мытью рук, оно действительно помогает, это правда. Да. Да. Так, ну да, понятно. Значит, эти вопросы мы обсудили, они такие, да, они, значит, закрытием чего бы то ни было. То есть, закры... ну, закрытие. то есть, закрытие заведений. А если мы признаем, что сейчас происходит что-то экстраординарное по сравнению с гриппом, то это оправдано. Да. Если это, yeah. really. это um... пока не, не выше, чем какие-нибудь эпидемии гриппа. Mm. Леш, но ну, проблема в том, что, опять же, все рефлексирующие, все осознанные люди не могут сказать, что это де-факто страшнее, чем грипп. По одной простой причине. Нет доверия. Нет, доверие тем источникам, с которых мы берем эту информацию. И опять же, мы можем ну, все да. закрыть, и, наверное, но ну, локально закрывать церкви, и не закрывать еще раз что-то такое, такое да, это, это полный бред. Полный бред. И это вот, это точно, бред. вот это точно вот точно Господь обидится. Я полагаю, да. И закрывать Олимпиады, допустим, различные, вот про то, что мы хотели поговорить, да, и то, что... А, да, вот сейчас я лечу mm -hmm. на Олимпиаду завтра, и она не закрыта, но она международная. Интересно, будут ли там иностранные команды? Очень это интересно, же, интересно, мне да. даже интересный этот вопрос, я даже не знаю. Вот. А, ну вот, как бы: то есть каждый из нас думает: вот мы живем обычной жизнью, да, и в какие-то моменты нам включают режим Шухера. Да. А, ну, как Ты бы, правильно даже, сказал, понимаешь? Вот Очень важно здесь. Нам включают режим Шухера. Поведенческая экономика здесь, стайлер и все остальное. Вот просто подталкивание. Небольшое подталкивание. Да, да, да. Чик, черный лемять. Да, коронавирус. Разно а, вообще, просто. Да, оно сам а самое. Вот, то есть, как бы на самом деле, но, но, но, но, но то есть, если но вот грипп, да, 30 тысяч э, в год в Америке, это mm -hmm. правда? Эм, я не инфекционист, но по тем данным, которые есть, около того имеет место быть. В России то же самое, полагаю, эм. просто в России состояние. Я слышал, да, что э, никто из моих знакомых врачей, просто никто не верит, что в России умирает тысяча в год от гриппа, а в, в Америке 30 тысяч. А, не может быть у нас настолько лучше, в 30 раз лучше. Медицина при всей моей любви к Родине... я не считаю, нас... что Россия Бог избраном страна, как, конечно же, но... Но все-таки реальность... Наверное, здесь реальность в том, что умирает, скорее, примерно... Ну, по населению, если смотреть. Если в Америке 30 тысяч, значит у нас 15 Ну, соотношение просто И это означает, что регистрируется смерть от другого, да? Абсолютно. Ну, конечно же. Допустим, когда мы боремся с... Кардиологическим заболеваний да, сердечносудистыми заболеваниями у нас растет смерть от чего от рака, допустим, да, от пнимания от раз других. Когда мы боремся с раком, у нас растет смерть от чего? А сердечносудистых заболеваний от сердечно внимания боремся с пневмониями, хотя такого по моему не было. У нас будет расти смерть от рака и от сердца судейства. Просто по, по числам будет видно. Вот да, такая, с чем мы боремся? Да, боремся да, там конечно, конечно, конечно, конечно. Там там где будет. меньше с тем, мы да. боремся, чтобы победить какая конечно, директива это, есть, да. такой ну, так работаем. Вот. ну то есть как бы на сегодня мы просто не можем еще сказать, так как умерла от коронавируса гораздо меньше, чем от гриппа в одной Америке, да. во всем мире, да, да. просто на два порядка, ну, на, ну как бы, на, на порядок меньше, чем в одной Америке от гриппа, и, как я понимаю, на два порядка меньше, чем ежегодно умирает от гриппа. Да. Безусловно, еще раз напомню, что беречься надо, но опять же мытье рук, модально, всегда. это всегда, всегда. Но, я напоминаю, что просто зафиксировалось у людей в голове, да, мыть руки, мыть руки. Да. это мы знаем точно, это проверено, вот это доказательная да, медицина, это, это, это, это медицина с таким количеством, там а, групп, один, а один а уровень доказательности, да, доказательности это, все, все, все, все, все прекрасно, тут, тут все да. но пока понять, вот, насколько действительно эта истерия, а, вот будут ли миллионы, как от испанки, да. э, вопрос, умерших, нет. это большой вопрос. Большой, другой большой вопрос, почему же все-таки популяция возрастная? Именно а, по следующий статистике. вопрос, а от гриппа такого нет, да? То есть а, от гриппа старшее поколение да. априори больше предрасположено к риску заразиться чем-либо. Ну, особенности. Особенности состояния организма, особенности тех заболеваний, которые уже не имеют места быть, анамнеза, то бишь и так далее, да. Но, опять же, очень странно, все-таки. Здесь прям четкая корреляция с возрастной популяцией. Опять же, север Италии там возрастная популяция в основном. И там как раз сейчас... А в Италии творится мрак, да? Это вот следующий вопрос, а что абсолютно. происходит в Италии. просто мрак да? творится мрак. И это, наверное, удивительно для меня. Но я не настолько сильно знаю, скажем так, особенности медицинской системы Италии, скажем так, да. Но они не справляются. И это проблема. Это действительно мрак, это проблема. И как я тебе показал уже вчера в интернете, в доступе есть информация о том, что там все-таки уже применяют военный способ, воен... да? ну, военный медицин, способы, да. То есть это способ определения того, кому Имеете проводить смысл еще раз, реанимационные вообще? мероприятия одному человеку или другому. Учитывая критерии того, что выживет данный человек и стоит ли на него тратить ресурсы и силы, или все-таки стоит тратить ресурсы и силы на тех людей, которые... Facto, Понимаете, понимаем, что это, это упражать, да. война это война, когда а, раненых там 200 да, и да, один да. или 1, или 2 фельдшера, они просто не имеют, ну, морального, грубо говоря, права, да, вот по медицинским законам лечить э, да. тяжело больных которые точ, практически точно умрут, ну, или даже это 50 процентов, потому и, что да. есть люди, которые, если они их не вылечат, умрут точно, да. а если вылечат, вы, выздоровеют 90 процентов, да. и они берутся за именно этих людей, чтобы было просто в целом из этой вот принесенной партии да. э, людей из двухсот, да, просто как можно больше спасти. Да. И в этой ситуации сейчас находится страна Италия. И это Европа. И это Европа. А далеко ли мы до нее? Вот, грубо говоря, какая у нас ситуация с коронавирусом? Эм... Э, ну, ну, вообще, как бы то есть как мне говорят другой другой, вот, человек говорит, да ладно, грипп. Дело не в гриппе. Грипп постоянно... Э, с некоторой низкой интенсивностью, от угу. него время от времени кто-то умирает. Да. Коронавирус страшнее гриппа, Алексей не потому, что от него э, больше или меньше умирает, а потому, что это сегодня идет вал. Вот с этим аргументом, как можно сказать, да, идет он, вал, он в смысле, говорит, что, что такой что, пул больших пациентов быстро и... быстро растет количество пациентов, и э, когда он станет больше, чем наши больницы, а до этого осталось недолго, у нас же все больницы оптимизированы, я конечно, кое-что. Да, да, да, правильно, да, я да, правильно понимаю, да, оптимизированы настолько, да, да, что да, по да, 6 человек койке, в этом самом лежат. То есть и если вдруг будет вал больных коронавирусом, то у нас зарегистрируется плеск смертей от пневмонии. Вот как раз да? очень важно сказать, что этот вал, именно ключевой момент, он то, что если сразу много пул, то вот как раз, когда у нас есть понятие бутылочного горлышка, то мы его пытаемся расшить как-то, да да, да, да, да, да? да, А здесь мы не можем, у нас физически нет ресурсов. У нас нет ресурсов. У нас не да? делает Что делать, Италия? То, то, есть, то же, и... что и делает Италия. что а у нас что, уже эта стадия есть или нет? А, Не могу сказать точно. Не я есть, не знаю, такое. но, опять же, учитывая ту информацию, которую нам представляют а, открытые источники, у нас вообще все прекрасно, по-моему. Ну, да? открытые нет. Открытые я понимаю уже, я, мы как бы все приучены со времен Советского Союза, что в открытых источниках официальных данных просто не бывает да. правды, ну, в принципе, да. по определению. У нас так устроено все, и всегда было так устроено... Ну, скажем так, после 17 -го года это было устроено всегда. И второй момент, э, специфика российской медицины в том, что э, гипотетически, это имхо мое мнение, что всегда мы можем, не мы можем, а э, структура нашей медицины, скажем так, она так построена, что, э, наверное, можно, если директива есть, да. то диагноз, Постмортис будет немножко привык. Да, да, да. Но вот я к тому же, то есть, если, но мы по цифрам можем узнать, если сейчас всплеск смерти от пневмонии, угу. то умный человек тут же понимает, да, то есть, наша, ну, да, нравится, наша, да. наша же власть, она выдает, на самом деле, информацию, если ты умный, ты всегда ее спрашиваешь. Да, да, да, Вот, это как бы сигнал от умного к умному, да, да. то есть, это может быть очень цинично. Потому что они сообщают всей публике, да. но человеку, который умеет думать, в общем, на самом деле по цифрам всегда можно все понять. Вопрос в том, стоит ли сообщать всей публике, потому что опять да, же, это та публика, которая имеет место быть. Вот, да, я согласен. Это... Мне, для меня это тоже не очевидно, поэтому mm -hmm. я не очень сильно ругаю власть за то, что она постоянно врет, потому что возможно, что правду не смогут правильно переварить. Ой, вопрос такой. Давайте следующий вопрос. Да, я вопрос. Пострадался по коронавирусу, потому что я. Ну, это то, что есть и все. Это для меня да. константа. Да? Да, власть вперед, но мы же умные люди, мы можем понять, что. Но вот есть ли этот всплеск вот сейчас пневмонии или близких заболеваний от бронхита, например. Вот есть вспреск бронхита. Тут вот есть информация в интернете, что у людей сухой кашель такие очень характерные признаки, и им дали бронхит. Смотри опять же, меня это у знакомых, знакомых, знакомых, так скажем, у знакомых Я э, не контактировал с этими знакомыми в клинике ран, я ни с кем особо не беседовал по этим темам, я зн... беседовал со знакомыми инфекционистами, которые из-за границы и здесь по России, позвонил всем. Э, какие выводы я понял? Как всегда в России э, где-то что-то. Э, это огульно Сейчас расскажу, но чтобы вы понимали Прилетает врач из определенной страны, которую потом закрывают. Частный центр. Он выходит на работу, и все нормально, он должен работать, потому что ему денежка нужна, и нужно, чтобы центр работал. Прилетает какой-то человек, приходит, говорит, я вот по покашлял, да. По да. Вы знаете, я там был там-то. Через два дня кордон с автоматчиками стоит у входа в поликлинику, никого не пускают, не пускают. Через день со всеми извиняются и всех отпускают. Ну, понимаешь, это уровень бреда. Ну, а, да, но, видимо, бред-то везде, судя по заявлению Трампа 40 миллиардов долларов. На... Вот, это тоже очень интересно. Вчера, ну, вот если мы будем да. смотреть, это какое? 13 число было. 13 число, вечером э, Трамп очень интересно это заявление сделал, там у них... Чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение, скажем так, да. И очень большой бюджет как раз могут выделить и всем штатам и так далее. Все будут рады. Опять же, но ну, это и неплохое приходование бюджета. Да, же. все будут О свои выборки пациентов, которые очень приватные и частные, скажем так. Да, болеют, да, кашляют. Но смешно, что банальные методы лечения, а если есть осложнения, то антибиотики справляются. И вопрос коронавирус? да я понятия не имею. По одной простой причине. Я лечу, как лечил, и они выздоравливают, как и выздоравливали. И эм, даже если там и был коронавирус, то вау, он даже на популяции 60-летних спокойно нивелируется как-то. Я понятия не имею. Меня могут сейчас упомянуть, что Артем, ты неправильно делаешь. Да гипотетически, только я, опять же, я приватный частный врач. Я не, не да, да. Вообще, я такой, знаешь, медитик консалтинг. Я консультирую. Я говорю: вы можете сходить туда, вы можете сходить туда. Я за второе мнение. Вы можете дать Германию, пожалуйста, консультируйтесь там. Я свое мнение, и люди дальше уже принимают его или не принимают. Но сегодня, сходить в Германию, может быть, уже не стоит. Не стоит Абсолютно. Да, кстати, насчет перелета. Вот перейдем к перелетам и поездкам. Вот смотри, ну вот, я не знаю, я, как бы для себя принял, что я это игнорирую пока мне не будет строгого доказательства, что это более опасно, чем грипп, mm -hmm. Ну, вот так скажем, да? Я свой график поездок не корректирую. Ну, как мне кажется, что математика – это очень важно, да? Yeah. Я думаю так, если люди отменят сами мою лекцию по математике, то, значит, я не буду их осуждать за mm -hmm. это. Но сам я, если меня приглашают, я еду. Ну, вот как бы ты, ты вот к этой позиции, ну, как бы можно отнестись с уважением, или все-таки мне нужно задуматься? Я yeah. думаю, Значит, think... руки мы все ругали <свенит> uh, да, от, от других, то есть, как бы, если дети пришли, ну, или мы как бы перекладываем, мы все время перекладываем на кого-то ответственность, потому что, вот скажем, вчера позвонил человек и говорит, я везу детей, ему самому 57, <свенит> типа, или 55, <свенит> да, да. я везу детей в, на Урал, вот, Первый да, да. Да? Да. Вот. часовской Нижний Тагил, Екатеринбург, Киров, 21-29 марта, 16 школьников возраста от 13 до 17 лет. Я сказал, не могу, Андрей, тебе ничего сказать, если ты ехал за рубеж, я тебе точно сказал, не езжай. Не езжай. А если Урал... в России, опять же... Мы не знаем, какая там нагруженность вирусом, да, то есть какая вот именно инфекционная обстановка. А и нагруженность в... – это просто количество зараженных или это что-то более сложное? Это не совсем правильный термин, еще раз говорю, я не инфекционист. Я... Да, это то количество случаев зафиксированных угу. и как этот вирус распространяется в этой популяции, если угодно. Если вопрос, я смею предположить, он какой вопрос-то, то, что могут ли эти дети, катаясь по городам, сами заболеть и распространять? Да, де-факто могут. Могут ли с ним что-то плохое произойти? Я сомневаюсь, что дети... Они спокойно да, мне Да, понятно, да. да, да, да. да 0,2% от всего как раз... А ведь... будет ли им там безопаснее, чем в Москве? Вот, мне кажется, что в Москве приезжают и заоблежатся в Москву. Что, да? Что, если, да, я согласен с тобой, скорее всего... Мне кажется, это будет очень неплохая возможность. Возможность их удержать. Я ему сказал, да. что если это он был уехать куда-то подальше, да. Вообще ситуация какая? Вы смотрите, если мы верим все-таки в парадигму, что это на самом деле пандемия более серьезная, чем грипп, mm -hmm. допустим, на секунду поверим. Если нет, ну не о чем говорить. Значит, мы mm -hmm. просто побеседовали yeah. здесь и разошлись, yeah. да? Но давай попробуем считать, что эта пандемия более опасная, чем грипп, по крайней мере, за рубежом. Но в Италии люди умирают явно больше, чем от гриппа, да, сейчас? Mm -hmm. а Осложнее Осложнение. осложнение, понимаешь, да? тут разговор-то не о том, что умирает от вируса, что он заразился вирусом и через три дня что-то случилось. Да. Есть осложнение. Осложнение это пневмония и так далее. Вопрос, как лечить эту пневмонию, есть ли аппарат ЭВЛ, есть ли ну, как раз рембригады, которые могут оказывать своевременно адекватную помощь есть ли какие-то препараты, которые помогают это, этого да. и так далее. Вопрос опять же с вакцинацией, почему с вакциной так долго и тому подобное, хотя... Почему нет вакцины от коронавируса? Это да? хороший вопрос, и почему фарм-бизнес не заинтересовался им. Тоже отдельная история. Представляешь, какой бы хай был, если бы кто-то сейчас быстрее... Да. Кабычка быстро создал, потому что есть определенное время. Понятно, что есть определенные нюансы. Есть фидеи, Food Bank Administration, да, которые должны одобрить все это и так далее. Но это все быстро запускается, когда проблема. Так вот любая компания глобальная, которая ну, Big Pharma так называемая представляешь, кто бы выпустил это? это же такой хайп был спаситель да, ну, да. ну, человечества ну, от нового роста uh, sorry, но по-моему денег там Мало, опять же. И мне кажется, любые деньги можно сейчас потратить на то, чтобы запустить проблему, ну, решить проблему. Макинзи, опять же, да, то есть у нас консалтинг уже в это полез. По-моему, только Макинзи выпустила интересную матрицу оценки вероятности рисков для бизнеса по коронавирусу и как дальше выстраивать это все. Но это очень интересно опять же. Понимаешь, здесь очень много факторов переплетаются воедино. Опять же, мы с тобой, помнишь, говорили про социальный аспект, что население стареет, что пенсии платить никому и так далее. Но это ужасно. Это ужасно. Это, это, это фантазии, не, говорить, а? не более того. Я, я уже, уже услышал. Теории, да, и и теория далее. страшная. То есть, она как бы, да. я не хочу верить, что хоть кто-то на свете так умеет. так так, так Я понял, что нет. Но... Но, конечно, вот удивительный график с вертик, что только старые. Да. Другие, опять же, в комментариях напишут, а что удивительного, тяжелое, это тяжелое течение, да. течение, да. Но, опять же, тяжелое а, течение да. всего бывает. Как бы, да. Ну да, то есть тогда вопрос все-таки опаснее гриппа или нет. Но, но, но все-таки мы можем признать, что то, что сейчас происходит в Италии, это экстраординарно. Это да? экстраординарно, безусловно. Все-таки все, в этом плане коронавирус, мире, это это... И не только из-за информационного хайпа, а по факту люди умирают в большом количестве в лишнем военном режиме. Все-таки как бы в некоторых странах мы можем уже сказать, что происходит... грубо говоря, простой совет. Не езжать сейчас за границу в Западную Европу. Он верный, да? Я почему у тебя спрашиваю? Потому что я постоянно всем говорю, не надо ездить в эту Западную Европу. И все знают, что я там, консерватор и так далее. Но если ты подтверждаешь, что на сегодня это так, то это уже не мое мнение. Но, Леш, еще очень важный момент. Это, наверное, креугольный камень. Критическое мышление, осознание того, что все, что нам предоставляют, это через призму другого сознания. То есть, другие да, нам да, да, предоставляют. Да, да, да, да. и есть вопросы. У них есть цели. Вот да? ты, теория, у них есть цели. Да, ты выходишь на улицу, и ты видишь коронавирус. Ну, то есть, ты видишь какие-то проблемы? Я не вижу. Но, если ты сейчас выйдешь на улицу, здесь будет кордон стоять, здесь будут автоматчики. У у указать, ты сразу поймешь, что это проблема. И гипотетически, опять же, умозрительная гипотеза. Все нормально, все прекрасно. Выставили кордон. Так вот это все вокруг населения будет думать, что проблема есть. Да. В то время как на севере Москвы никто не будет думать, не, что проблема есть. Проблем, да. И вот теперь, если экстрапозировать это на весь мир, но опять же, BBC и подобное, Bloomberg, много всем нюансов, это могут быть гипотетически красивые интересные э, теории игры. Да, кстати, слушай, насколько это, вот, это действительно... Э, э, то есть, что с точки зрения теории игры происходит? Я, я не могу пока сходить, но чувствую, да, что... Вот режим включили, а, не, не могу понять, то ли, то ли, но сейчас, сейчас будет болтовня просто, сейчас будет просто болтовня с твоей стороны, просто, просто болтовня, вот, чистая, да, mm -hmm. вот, а, миру давно, как бы, хотелось упасть в кризис как-то, ну, слишком, ну, слишком и так вообще, говоря, все на накалено, а, он, в принципе, как, как какой-то кризис назревал давно, mm -hmm. но если он включится, если ни с того ни с сего мир пойдет в кризис, начнется революция везде. А если он включился в кризис, потому что произошел коронавирус, все понимают, ну да, нет, ну мы должны И поддерживать. И кризис прекрасно кризис, прикроет да, какие-то другие нюансы, да, которые... Да нам... да, нам нужно поддерживать <свят> как пожар, пожар, который поджигает квартиру, чтобы убрать следы ограбления. Примерно то же самое. Гипотетически, не более Гипотетически, того, это просто и нет, да а, И еще, помнишь, у тебя прекрасное видео есть про то, что выживет или сохранится слабейший между двумя... А, да. до трех лицами Да, двое или трех лиц, верно. Так, опять же, если есть такая, по-моему... Простите, не помню, китайская пословица, по-моему, да? То, что когда два тигра борются, умная обезьяна, что делает? Да-да-да. Да-да-да. Вот, я к чему все это? Действительно, быть может, просто собирать информацию, быть подготовленным к чему-либо, но не участвовать в глобальных каких-то вот этих вот игрищах, это самая разумная позиция. И, к моему удивлению, Россия занимает ее. Ну, ну, если, ну. Только, если только мы не берем ОПЕК, это уже отдельная история, там, по-моему, сумасшедшая не, Нет, с ОПЕКом, с ОПЕКом у нас, нет, мы хорошо, просто, э, с ОПЕКом вообще, как бы, на фоне коронавируса, как я понял, проделана величайшая спекулятивная операция последнего времени, но это мне, на самом деле, если честно, да? мне это неинтересно. Согласен. Да? Какие-то люди сделали триллионы, э, какие-то триллионеры еще сделали пару триллионов себе. Mm -hmm. Мне не очень это, как бы, э, а вот, вот то, что нас касается напрямую, меня всегда, мне вообще, как бы, внешне, почему я... В принципе, мне внешняя политика, но ну, я плохо в ней понимаю. Но делают что-то делают. А вот когда речь идет о закрытии школ, да, вот сейчас вот, что происходит? я уезжаю в две mm -hmm. командировки. У меня на жену падают два ребенка, которые будут сидеть дома. Если mm -hmm. Карина, если Карина, если по послушается наш директор, да, школы четыреста да, да. да. Ну и вообще как бы уже вот... рекомендация, это не директива. Да, а если будет директива, то уже. Да, но рекомендация такая штука ну, тоже да, непонятно, да, Кто-то послушает, кто-то кто нет. У нас ну нет, но другой все равно не Путин. Если бы Путин порекомендовал, конечно, все бы сразу Я же такой момент тоже, что эта рекомендация, она очень хорошо спихивает ответственность. на спихивает, да. Школ. Да. Да. Потому что мы же вам рекомендовали, простите, сидеть, уйти вы, а не... Блин. Да. Я радикально говорю в этом Да, я понимаю, да. Я понимаю, я понимаю. Да. А бедный директор должен решить? А директор, да, должен в нашем случае, это он, должен решить. Хотя чаще директор бывает она, действительно, да. Ну, что поделать, я, я желаю нашему директору Павлу Александровичу решить как-то правильно, но мне больше не хотелось, чтобы теперь дома сидели Значит, дети опять. Не знаю, а будут очень не, не хотелось, дома. да? Ну да, а еще будет вопрос не сидеть дома, будут сидеть дома, дома, да? Это очень хороший вопрос, согласен. Ну, на прогулке в парке, как я понимаю, опа... вот еще вопрос, да? Если всех посадят домой. Прогулка в парк. Не, не мероприятие в большом количестве, а прогулка в парке. Это норм. Если это не встреча массовая людей, которые прям близко друг к другу полагают не то, что норм, это необходимо. Я потому не что приятно. дышать свежим воздухом нужно. Проветривая, вот, дышать. Конечно же. Опять же, здесь просто как-то не пересекаться деликатно и тому подобное, и все очень просто. Не здороваться за руку, наверное, это разумно. Наверное, опять же. Хотя так неприятно, да, мы так привыкли. Друг опять другу. же, это политическая наша, да, конечно же, я... или обняться. Вот. Но, опять же, опять же обнимашки это очень хорошая штука потому что повышается определенный гормон окситоцин, тот же самый ну да да то есть тут еще да у тебя может защитная реакция вырастет очень много чего не учтено этой простой расчет абсолютно. она даст просто то что мы всегда должны дома сидеть потому что любая встреча в школе на примерно на две с половиной жизни спасает старикам наоборот любая не встреча да сразу там по этим расчетам ну и мы тогда просто нас всех посадят навсегда дома. Да, будем всегда жить дома. Никто ни с кем не будет общаться. Зато никто не будет умирать 81, а будут 83. Ты знаешь, да. еще один нюанс про стариков я сейчас подумал. Один момент Ужасно, очень конечно. важный. Комплайенс к терапии, приверженность к лечению. Ты же понимаешь, что эта популяция, она специфична. Особенно российская популяция вот пожилых лиц. Они очень крепкие, они очень сильные. Дай бог им здоровье. Но они же не слушают, они себе на уме все. Если мы говорим о том, как... Э, да, ты же понимаешь, да. о чем я говорю? Да. То, что ты прописал лечение, прошло полгода, все прекрасно, все замечательно. А потом звонок, и ой, что там так, а почему? А вот как-то уже три месяца или полгода, все хорошо. Я ты решил не... отменить все. Потому что я решил. захотел. Или я захотел. И ты хоть даже заговор, что, зачем, почему, ты же объяснял человеку. Но это вот такая вот такой менталитет, это такое пионерское комсомольское детство, что ну, вот это вот все надо. Но, с другой стороны, зато они крепче здоровьем гораздо. Это правда. Мне. Это правда. Что да. они вынесли на себе такие вещи, которые нам и не снились. Да. При том, опять же, много хейтеров скажут: да нет, не крепче, нет, не, не... Ну, факто не крепче. Ну, крепче, я вижу по нашим властикам да. в группе. Я не могу угнаться за двумя счастливыми. Я прекрасно не могу. Это вопрос тебе, мне кажется, и при этом я обгоняю большинство своих сверстников. Прекрасно. То есть, это как бы вот это, это действительно удивительное поколение. Да. Ну что, я даже не знаю, тут по, по поводу коронавируса. Мне кажется, мы все сказали, что только могли. Может быть, какие-то вопросы потом будут в комментариях. Возможно, а, но в целом, ну, вот как бы моя идея такая: что я плыву по течению. Но если будут отменять мои мероприятия, я ни на кого не обижусь. Самых отменять не буду. Я буду ходить в храм на службу, э, осознавая, что риск есть, но при этом, пока я не понимаю, насколько в России это все-таки серьезно отличается от гриппа, пока я не, не могу. Позвольте, ну, да? я позволю, тоже немножко добавлю. За рубеж я, ездить Конечно, не буду. А, да. про, про, про Азию. Вот тот же преподаватель в мае собирается в Узбекистан вести. Я ему сказал, не езжай, потому что мы не знаем, что там происходит от слова вообще. Абсолютно. Правильно, да, я, а, я считаю, это правильно сказал, но опять же, общаясь с людьми, которые э, очень близки да. э, к азиатским странам и бизнес, и общение, да. а, там все идет на стол. Там а. идет более-менее спокойно. Но опять же, те темпы, и те методики, и те, не фокус того слова, технологии, которые они применили, это очень Круто. Это же предел, да? И и это возможно за 10 дней. Господи, за 10 дней. И это может. Если бы это можно было экстраполировать mm -hmm. далее и все это масштабировать, и эти итерации mm -hmm. повторить, которые. Это было бы прекрасно. Мне кажется, ничего бы не было. Они справились на ура. Но то, что было в начале, это был ужас, когда скрывали информацию. Mm -hmm. Ну, как обычно, там тоже. Да. Обычный, да. Когда гром грянул, они быстро все сделали, но.. Тоже дискутабельно. Я к тому, что мы не хотим призывать именно не слушаться никого. Если власти скажут, что нельзя ходить куда-либо, то, к сожалению, нельзя ходить. Но ну да, пока, пока такого нету, все пока прекрасно. Пока да. нет, ходит, да. Да, ходим, и никаких проблем. Все, Просто бережемся. бережемся и ждем дальнейшей информации, потому что на сегодня понять, Серьезно ли это пандемия уровня сильно выше гриппа, невозможно. Невозможно. И самое главное не поддаваться этим фейк-ньюс, которые имеют место быть. В... Я постараюсь тоже. А да, самое главное дип-фейки. Ты же знаешь, что не только, вот, как ты сказал, Рошаль, просто лицо, которое да. там молчит. А есть же фейки когда Обама что-то говорит, это как будто бы он говорит. Как будто говорит. Да, это ИИ, это проработка. То есть, я думаю, если задаться политтехнологам или другим людям, чтобы сделать что-то, что кто-то вещает, это несложно на данный момент развития науки и техники. Mm, да, вот. да. Просто всегда должно быть критическое мышление и осознание того, благо у нас есть Google, благо у нас есть Go, это поисковик, который абсолютно безопасен в этом аспекте, вот релевантную информацию. И мы можем посмотреть. Дальше мы можем компилировать, анализировать и понимать, то ли это или не то. И всегда можно советоваться с такими людьми, как ты, ну, я сам по, -по фейкам да. я трудно определяю, если честно. То есть, особенно в незнакомой мне области. То есть, если я в, да, в какой-то области, где я хоть чуть-чуть дока, я чувствую фейк. Но если в незнакомой области, а, а, особенно если что-то мне очень приятно, вот как с этим чесноком, мне так приятно было это, да, я все время ем чеснок. И вдруг Рошаль, которую так уважаю... Моя чудесная мама <свят> мне же скинула это, я ей говорю, <свят> что, да, мама, да, да. что это, Но, Артем, а хуже-то не сделает. Я говорю, мама, ты уверена? А ты уверена, что у кого-то нет а, аллергии на чеснок, допустим, или какие-то могут быть побочные? Нет, а Это издевательская шутка. Тот, кто шутил, наверное, считал, что все понимают, что это шутка. Но уже даже я этого не понимаю, потому что... Ну, Чеснок, да. Точный и... юмор, наверное, не стоит его применять в ну, да, да. А, это... а, не а не и нравится. самое главное, то, что мы с тобой тоже говорили, то, что, наверное, всю информацию более-менее достоверно мы получим только ретроспективно и сможем а, оценить, вот, да. э, вот. как раз уже с прошествием определенного времени. И нужно просто дождаться этого времени. И да, да, все, что да, происходит. да, что почти ничего не понятно, слишком много достоверной информации нет, да. Все, все, я, я, я понял, да. Ну что, тогда вроде мы как бы все, что все, все, это, сцепили, да, все обсудили. Да. Огромное спасибо, Артем. Спасибо, что пригласил. Был... <свят> Наконец-то рад встречи с тобой. <свят> да, мы, <свят> мы, мы, мы познакомились с <свят> Краснодара летели да. на самолете и познакомились, да. И, <свят> и это было прекрасно, потому что я долго смотрел тебя в интернете и вживую, когда встретил, это было очень интересно. И... Судьбоносное знакомство, можно сказать. Да, да, да, да. да да И, да. конечно, мне в жизни не хватало вот какого-то квалифицированного... Ну, у меня, нет, на самом деле, я, я вру, у нас есть очень квалифицированный врач, который... Это нас... прекрасно. Но чем больше врачей... Чем, есть, чем лучше, какого... облака, тем лучше, оболагаться. Да, оно всегда да. не лишнее, я считаю, особенно в медицине. Медицина, а третье тем более. Медицина тут, тут может завершить на чем-то философском, что... А, вот, почему я начал вообще интересоваться медициной? Я почувствовал, что есть какие-то люди, которые вышли из чистой науки, никогда не практиковали медицину, и агрессивно что-то советуют людям внутри медицины. Ужасно просто раздражало. Поэтому я начал исследовать эти всякие там, ну, те, как это, сумеречные методы, типа гомеопатии, да, сумеречные методы лечения, про которые трудно что-то установить, что-то понять про которые люди говорят, что им помогает, а ученые категорически говорят, что люди просто заблуждаются. Леша, я стал да. это все изучать, мне просто интересно, потому что э, ну, как бы наука, э, я ученый, я очень много знаю как бы, и, и методов научных, вообще все это понимаю. И я лучше многих других знаю, где границы науки, угу. где, понимаю, где находится просто. зона, в которой науки уже нет, но еще же нужно что-то делать. Вот ты пришел, у тебя ситуация такая. Научного прогноза и научные исследования у тебя не существует. Но тебе нужно принимать решение. Ты практик, да? И вот там, как мне рассказывала одна знакомый врач, он говорит, хирург обсуждает там спор вокруг вообще доказательной медицины. Уже не гомеопатии, просто доказательной медицины. И приходит один из этой компании там, вот, которая сюда ездит и выступает. И заявляет, вы вообще не имеете права проводить операцию, если вы не уверены в ее результате. Говорит он хирургу. Говорит, ну у меня... Пациент он может как бы умереть, да, если я ему не сделал операцию. Вы должны пользоваться только доказательной медициной в ваших методах э, хирургии. Ну, я просто я был в шоке. Ну, как, какого хрена вообще их слушать, зачем с ними разговаривать, зачем им пускают, на какие-то совещания их приглашают. На совещания надо приглашать врачей. Я говорю: слушайте, гомеопатию не надо вот так сильно бомбить, хотя бы потому, что Рашаль сказал: не закапывайте всю гомеопатию. Он сказал очень аккуратно: он не сказал Не закапывайте гомеопатию, он сказал. Не закапывайте всю гомеопатию, да? То есть он, наверное, имел в виду, что внутри гомеопатии есть вещи, которые вполне можно закопать, да? Леш, вот позволь просто, я скажу тебе. Я говорю, ну, Рошай. А они говорят, Рошай не ученый, мы не будем его слушать. Мое личное мнение, я негативно на суде гомеопатией. Понимаю, я понимаю. Но, самое главное, я не отрицаю, что для некоторых людей она может помочь. И очень глупо вот... Как раз вчера говоришь. Uh -huh. Они просто будут биться в стену, что это не работает. Это не работает. А на ком-то сработало. Как что? Нет, вот это просто погрешны, говорят, это неправда. А это это неправильно. Да, методы исследования. Нет, те они те были, обожают да. слова, ошибка выжившего. Вот. Это их любимая ошибка. приговорка. Это сказка да. вообще. Это сказка, Но. потому что у меня знакомые говорят 20 раз подряд в одной и той же ситуации. Это, это знакомый физмат доктора, mm -hmm. да? Mm -hmm. Говорят, если в каждой ситуации считать, что ну, вылечился или не вылечился даже поровну, 2 в 20 нужно миллион умерших, mm -hmm. чтобы этот один у него была ошибка выжившего. Но тем не менее, они говорят, ошибка выжившего. Нет, другое дело плацебо. Может быть, это все плацебо, да? Может быть, но, но если да? что-то помогает, и если это этично, и если это не вредит другим людям, а это помогает, наверное, это стоит использовать. И, наверное, это стоит изучать. Я прекрасно понимаю, что такое число багатор. Я прекрасно понимаю, что мы, мы не ну, идиоты ну, все. Да, мы все не идиоты. Но, опять же, если, как вот очень важную вещь, мне сказал, или, может, я даже подарил ту фразу, то, что э, не паттерн поведения, как ты выразился, э, ритуал. Ритуал, Если а этот ритуал. ритуал помогает, то блин, Ритуал, вот, но тут еще какая штука, вот с, с медициной вообще, вот доктор, да? Вот смотри. Леш, мы они... очень мало знаем о медицине. Доп... Китайская медицина, возьми ее. И она, хрня. Ну, я понимаю, они все это отрицают, как я понимаю. Ну, ну может, может быть, кто-то из них китайскую, это надо спросить, не буду врать. А все меридианы. Но они все говорят, лечат только лекарства. А, пусть этот врач-гомеопат, говорят они, да, пусть этот врач-гомеопат, тогда просто говорит, что он гипнотизер, там, ну или что-то в этом духе. Как угодно. Главное, чтобы пациенту помогло. Еще раз, наша цель медицины не дискутировать, что лечит, как лечит и так далее, а применять, мет... безусловно, применять статистически доказанные научно-метаанализы и далее методы. Но если ничего не работает абсолютно, то может быть что-то может помочь человеку. Потому что часто к гомеопатии обращаются те люди, которые уже перепробовали ту медицину, которая имеет место быть, и они не нашли того, что может им помочь, которые, в принципе, уже отчаялись. И очень важно еще, что часто гомеопатия используется в нефатальных ситуациях, не смертельных ситуациях. Ну, то есть надо, видимо, сделать какое-то заявление вот нормальное какое-то заявление, взвешенное, что первое. Если у вас там рак серьезной стадии, конечно, это вопрос не гомеопатии, Абсолютно. а не Конечно, да, да, да, да. Лучевая да, да. а, вот. терапия, кибернож, химиотерапия, все что Если может, у вас да. вообще как бы есть вот, доступ ну, к хорошей доказательной медицине в вашем случае вашей болезни то лучше стоит к этому, конечно к этому если нет почему не гомеопатия и да? почему, почему нет потому что э, то что меня не убивает делает сильнее, да но это, может быть глупая фраза хотя вряд ли я думаю это все-таки очень мудрая философская фраза э, вопрос в том что все что не навредит а может помочь наверное это стоит как-то использовать изучать понимать но опять же не уходя прям в дебри и когда мы понимаем что да есть число гадра да вот это наверное какие-то может быть иные методы направлены на иные как раз э, поведенческие мотивы и так далее может быть биферизм все что а вообще э, вот это бы поизучать все но вот э, столько вопросов да вот сколько реально людей там кто или иной неважно геомепатия или какие-то mm -hmm. другие сумеречные методы обращались да сколько обращались сколько выздоровело сколько ушло разочарованным вот это бы посмотреть, потому что эти цифры могут что-то дать, это же многие миллионы. Но это же это. А, а вот это не делается, потому что приходят ребята из этой компании и говорят: вообще не проводите этих исследований, вы обозорите всю нашу науку. Это другая, да? да? Деньги да. на эти исследования уделяются. Чтобы провести исследования, нужно, чтобы люди, которые что с исследования, исследования, как кушали что-то вообще, когда проводят да, исследования. Да, да, а да, кому да, это да, интересно, да, да бигфарм ну, бигфарм это не особо интересно. А, вот что. Все понятно, да. Или интересно, это появится новый, великолепный американский препарат, я, я, я, препарат я, я, который я, я. будет прекрасно лечить коронавирус. И эти данные появятся буквально за тысячу. Ну, опять регион, получается, что, -то. что, -то, что если что-то интересно вот, людям с деньгами, это быстро будет э, проверено. Если не интересно, это может веками лежать Никому из спонсоров не интересно, может веками быть в сумеречной зоне. Ну, это же абсолютно Я а своим учителем он говорит: ну вот сумеречная зона 200 лет для гомеопатии. немного ли? Я говорю, нет, немного. Физика была дольше. Ну, То есть, как бы, не, не, непонятно. Блин, же и все остальные. И, и человек, а, человек, а, он, да. Слава Богу, что на кострах не ожидает, мне кажется, да? да. слава Богу, но не в ИГИЛ. все происходит. Мы просто запрещенная организация нам говорить. Ну и вообще, как бы, на самом деле очень много чего плохого происходит, но э, нам не дают толчок, чтобы мы этим заинтересовались. Радикалисты везде да? есть. Радикалисты это везде есть, и это не есть хорошо. Ну, и... кстати, опять же, вот коронавирус, вернемся к нему. Что-то про всех остальных, которые да. были? Про, про, про все остальные случаи, проблемы, которые имеют виду, весь мир гремит как про коронавирус, а какие-то моменты, которые, может быть, радикально появляются в будущем, какие-то толчки и какие-то вот как раз... Подталкиван, подталкивания, да, скажем да. так, в экономике и в остальных областях, которые мы сейчас не видим за коронавирусом, и что там дальше будет развиваться. А, ну да, да, да. Не, ну, во-первых, во-первых, уже вот, что очевидно абсолютно грохается все подряд. Операторы, там, туроператоры, да. авиакомпании будут, возможно, разоряться, или быть на грани этого. То есть, уже видно, что экономике будет очень больно. Вот это я уже могу сказать, видимо, с полной обличной. Но не экономика Китая, мне кажется, все-таки, потому что сколько там процентов ВВП упало, там что-то не совсем сильно. А вот Европы и мира, да, но, да. Но а да, мы то, не экономисты и, с тобой. Но, и, и... Да, но, но тут любая, любой такой разговор начинает переходить на заговор. Да, то есть да. вы думали для того, чтобы. А дальше, как бы мы, мы сами себе объясняем. Вот видите, это произошло. Но после, да, не всегда значит следствие, как любят говорить наши идеологи всего. Мне кажется, ну, чтобы продолжить нужно да, взять уже... камеру и на кухню и кухонное веселье. Это уже все, да. Это уже, это, это уже кухонная, да. То да. есть что, проис... что произойдет из-за информационной пандемии? Вот, красивая говорю, фраза, да. вот это мы предсказать сейчас можем только то, что явно будет очень да. серьезно. Осознанность, критическое мышление да. и моть рук. Да, вот, Самые вот, важные три Осознанность, партуры. критическое мышление и моть рук. Вот, да. наверное, на этом надо завершить. Да. Да. Артем, спасибо еще раз огромное. Давай обнимемся уже. Давай, давай мы коронавируса не боимся.